В15 смесь алюминия и оксида алюминия общей массой 146 грамм нагревали в избытке кислорода. Ну, давайте сразу же запишем уравнение реакции. То есть у нас алюминий и алюминий 2О3 общей массой 146 грамм нагревали в избытке кислорода. Значит реагирует у нас только алюминий с образованием, с образованием алюминий 2О3. Здесь не забываем, что нам необходимо это все уравнять. После окончания реакции масса оксида алюминия, то есть это тот, который образовался в результате реакции, тот, который был изначально, составила, то есть я запишу, что масса алюминий 2 суммарная, 242 грамма. Вычислите массовую долю оксида алюминия в исходной смесь. Что мы с вами сможем сделать? Мы с вами можем заменить, пусть у нас химическое количество, например, алюминия, Возьмем 4х, -моль. для чего же вбрать 4х, -моль, чтобы легко видеть соотношение. То есть у нас соотношение будет 4х к 2х и не будет никаких дробных, скажем так, химических количеств. А тогда химическое количество алюминий 2О3у моль. Что мы с вами можем сказать? Суммарно эта масса 146. Значит, давайте найдем в общем виде массу алюминия и массу алюминий 2О3. То есть 4х умножить на 27, это масса нашего Алюминия плюс а малярная масса алюминий 2О3 это 102 грамм на моль. Значит масса 102у. И равно это все 146. Далее что мы с вами можем сказать. Что после протекания реакции у нас образовалась 2х умножить на 100. 2 – это масса алюминий 2 3 которая после протекания реакции, плюс 102у y э, это та масса, которая была изначально алюминий 2 3 И все равно 242. Что мы с вами можем сделать? Я вижу, что у меня одинаковые значения, и такие системы уравнений можно отнимать друг от друга. То есть вы можете решать таким образом, как вам нравится, но более простой вариант, если мы с вами э, все это возьмем, отнимем. Здесь у нас получается следующее – 2х умножить на 102, это 204х. А 27 умножить на 4, это у нас 108х. Что получается? Я от второго уравнения буду отнимать первое. 204 минус 108, получается у меня 96х. 102 y минус 102 y он у нас самоуничтожается. И равно у нас тоже 96, то есть х равно 1 моль. Как теперь определить массовую долю алюминия 2 у 3? Мы с вами можем сделать следующее: мы можем найти в принципе массу нашего алюминия и отнять затем от общей массы найти массу алюминий 2 у 3. Давайте это сделаем. Масса алюминия в исходном виде, значит, мы с вами считали 108 х. Значит, и будет 108 грамм, потому что х равно единица. Тогда масса алюминий 2О3 у нас соответствует 146 минус 108, получается у нас 38 грамм. И найдем массовую долю алюминий 2О3 в нашем веществе. Это масса нашего алюминий 2О3 делить на массу всей исходной смеси. Получается 38 грамм делить на 146. Ну, Тут же он домножен на 100%. И у нас получается 0,26 или 26% процентов ровно.